Полностью из местного сырья э, на китайском оборудовании делается и под российские условия. В порядке 65-70% идет древесная мука, а остальное это идет полимер и связующие компоненты. Пластиковая, да, доска. ДПК Древес, например, А У вас свое производство? А можно визиточку? Мы в Челябинской области 6, а, да. 2, да, а Тут может, назовенная производство. Производство мы на, начали на, открывать полгода назад. То есть не несколько месяцев, месяц, пару месяцев назад. А, Полностью из местного сырья и на и китайском и оборудовании. Цир, делается кассировано под российские да, условия. Новое оборудование. Два вида. Насоска это террасная доска непосредственно да. и штакетник на забор. А в состав что входит? В состав входит это порядка 65-70 процентов идет древесная мука. А остальное – это идет полимер и связующие компоненты, такие как защита от ультрафиолета, непосредственно связующие элементы между мукой и полимером. Это все происходит при нагреве, смешивается и потом выдается гранула гранула уже запускается в дополнительный другой станок, откуда уже непосредственно выходит лоска. лоска перится в размер, который желает покупать. Ну то есть как бы чуть больше половины древесная мука да, и да. остальное это уже да, пластик, полимерное. Взято максимальное преимущество дерева и преимущество современных пластиковых материалов, полимерных материалов. Для того, чтобы то есть, оно вид и структуру имеет дерево, но при этом оно гораздо прочнее и гораздо долговечнее, чем само дерево. И не требует никаких дополнительных обработок. как раз. Я это. вам не испортил. Mm -hmm. А в Челябинске вот, вот у вас есть какие-то объекты, смысле, которые нет, уже нет, давно? Нет, ничего нет. Мы только вот заходим на рынок, потому что мы mm -hmm. вот открылись пару месяцев назад, производство запустил. Сейчас, за счет вот, выставки, хотим уже создать клиентскую базу, дилерскую сеть. Соответственно, mm -hmm. и объекты будут в ближайшее время. Я думаю, в конце сезона летнего уже ни в одном огороде будет стоять ни одна, ни ни одна наша грядка, ни один забор может быть построен. Терраса, Террасу, да, вот. Это для террасы, да? На выставке уже контакты взяты, люди уже людям то есть буквально в течение каких дней пойду в первый А срок эксплуатации сколько? Террасы не менее 25 лет. А гарантия? Есть. О, два. Как тут может быть на строительный материал, гарантия тут нет? То есть он срок службы идет, этот стройматериал, стройматериалы гарантия никто не дает. То есть он продукт сертифицирован, подходит под стандарты ГОСТА. Лабораторные исследования тоже также сделаны на экологичность. На а прочность. вот муку вот в древесную вы ее как... покупаем готовую древесную муку на местных на местных заводах производителей. Древесная мука она изготавливается из опилок производства древесного. Ну, то есть это Её переработка. Переработка, да, просто ага. она перерабатывается, дополнительно послушивается и все. Никаких добавок больше нет. Значит, в прошлом году уже первые звоночки поступили. Там в виде трещин небольших, вздутий после первой зимы. Вот такое превратилось в это сооружение после второй зимовки. Значит... Вот поподробнее. Ну просто вот эти сот они попроваливались. Вся эта вот доска, не знаю, видно нет, она местами сдулась, местами просто провалилась. Ступенька просто вот так вот взяла и рассыпалась. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот интересует ДПК. Вот у меня есть старый ДПК, он как бы в негодность пришел. Его а? можно к вам на переработку сдать? Слушайте, какой интересный вопрос. Я не готова даже вам на него ответить. А сколько у а вас, какое количество? Где-то 10 квадратов. Ну, почему-то я сомневаюсь, я уточню. Теоретически такое возможно, ну, наверное, да. Но мы не возьмем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, у вас есть оборудование, которое позволяет ДПК, ну вот старая, которая уже срок службы вышел, перерабатывать в ну, какую-то крошку, там, гранулу, чтобы потом повторно можно было делать ДПК. Да, конечно. Mm -hmm. То есть там дробилка, да, идет, наверное, да, какая-то. В том числе задача какая, что у вас есть? Ну ДПК старый принимать и, и перерабатывать в гранулу, потом отдавать на производство. То есть как бы. У кого вы столько ДПК найдете старого принимать, чтобы его перерабатывать в таких объемах? Mm -hmm. Ну, значит, некачественный ДПК, который надо перерабатывать, он служит там 5-10 лет. А, ну, то есть его уже повторно не стоит, да, тогда использовать? Да Нет, его можно перерабатывать и использовать заново, почему нет? Но если он пять лет прослужил, то вот, вот эта гранула, она как бы позволит качественно сделать ДПК компоненты, которые надо будет добавить, а так да, может переработать. Ладно, хорошо, спасибо.